Друзья, всем привет. Сегодня я хочу рассказать вам об удивительном человеке, который жил примерно 230 лет тому назад, где-то в Польше, такой городишко, как город Коцк такой был. А историю я вам расскажу про равина из города Коцка. На самом деле это не то чтобы история, а некое послание, которое он нам передал. А вот уже 230 лет прошло, но это послание актуально и сегодня. Что он хотел нам сказать? Говорил он следующее. Если «я» это «я», потому что «я» это «ты», а «ты» это «ты», потому что «ты» это «я», то тогда получается «я» не «я», «ты» не «ты». Но если «ты» это «ты», Потому что ты – это ты, а я – это я, потому что я – это я, тогда ты – это правда ты, а я – это правда я. Вы знаете, есть даже замечательная такая мелодия, которую я хотел бы с вами сегодня поделиться. Если я – есть я, ведь ты – есть ты, и ты – есть ты, ведь я – есть я, тогда я и не я, и ты. Не ты, нет-нет. Если я есть я, ведь и ты, ты, и ты ты, ведь я есть я, Тогда я и не я, и ты, и не ты. Но если я есть я, ведь я есть я, и ты ты, ведь тысь ты, Тогда я, правда, я. И ты, и правда ты. Но если я есть я, ведь я есть я. И ты есть ты, ведь ты есть ты. Тогда я правда я. И ты, и правда ты. И дальше он нам говорит. Не надо бояться ничего. Самое главное оставаться самим собой. Не скромничай. Покажи свое природное я. Равин Эскотска сказал, что ответ здесь простой, лучшее, что можешь сделать, жить и такой, Лишь быть собой, не скромничай. Покажись свое природное я. Равин из Скотска сказал, что ответ здесь простой. Лучшее, что можешь сделать в жизни, такой: лишь же быть собой. Вап-туда-туда-тудам. Лишь же быть собой. Вап-туда-тудам. Лишь же быть собой. Лишь быть собой. Вот такое послание нам оставил Равин из Скотска. Я вас всех обнимаю.